Вред и побочные эффекты L-карнитина. Последние десятилетия культивируется мода на красивое тело. Для того, чтобы остаться стройными, нарастить мышечную массу и избавиться от излишков жира. Применяют не только физические нагрузки, но и добавки, ускоряющие метаболические процессы. Однако из самых популярных ⁇ карнитин. Прием препаратов в безопасной дозе не вреден для здоровья, но злоупотребление может привести к печальным последствиям, как и любое лекарственное средство имеет, или карнитин. Противопоказания и побочные действия. Вещество самостоятельно синтезируется в организме из двух аминокислот. Метионина и лизина в печени, мозге и почках. Поступают с продуктами питания – молоком и красным мясом. После 15 лет в организме не наблюдается недостатка этого вещества. Получаемый из естественных источников L-карнитин не несет вреда для здоровья. Но синтетические средства не настолько безвредны. Поэтому необходимо помнить, что L-карнитин имеет противопоказания и обладает побочными действиями. Ожидаемый эффект от использования L-карнитина для усиления обмена веществ и переработки излишков жира в энергию может оказаться минимальным, если он не подкреплен физическими нагрузками. А вот вред от употребления элькарнитина можно получить, если не советоваться с врачами. При консультации с медиками вы сможете выяснить, какие противопоказания имеет элькарнитин. Есть ли у вас нарушения? при которых принесет элекарнитин вред. Индивидуальная непереносимость препарата. Заболевание почек. Нахождение на гемодиализе. Период вынашивания и вскармливания младенца. Из-за недостаточной информации о том, вредно ли вещество для развития плода. Эпилептические припадки в сахарный Сахарный триметила манурия, Заболевание, при котором не происходит расщепление в печени карнитина до оксида азота. Триметиламина. От человека исходит специфический рыбный запах. Ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, конечный продукт расщепления карнитина в организме влияет на активность холестерина повышает его уровень в крови. Противопоказаний и побочных действий от использования l не очень много, отнестись к рекомендациям врачей необходимо серьезно. Побочные эффекты от применения l могут быть заметны не сразу. Проявление побочных действий L-карнитина особенно заметно при употреблении высоких доз. Диспепсические явления, боли в области желудка, тошнота, неприятный привкус во рту, жидкий стул. Эти признаки возникают при приеме препарата в виде таблеток. Возникновение аллергических реакций, нарушение со стороны нервных, системы, связанные с повышенной возбудимостью. Если принимать таблетки во второй половине дня, возможно бессонница, появление судорог, увеличение количества припадков у больных эпилепсий, возникновение мышечной слабости при сопутствующей уремии, заболеваний почек, при котором увеличивается уровень азота мочевой кислоты, аммиака и других метаболитов. Неожиданный побочный эффект от l могут получить желающие быстро сбросить вес. Вместо похудения возможно обратный результат. Вещество обладает свойством усиливать Аппетит поэтому применяется для лечения анорексии, поэтому рекомендуют безуглеводную диету, дробное питание. После физических упражнений перед едой необходимо выдержать паузу не менее двух часов. Внимание! Побочные эффекты от применения L-карнитина могут усилиться при одновременном употреблении слепоевой кислотой, которая повышает его действие. Аллергические реакции повышенную чувствительность организма к различным провоцирующим факторам называют аллергией. В ответ на воздействие аллергена активизируются тучные клетки и базофил, который приводит к воспалительному ответу, проявляющемуся различными симптомами. Вред от применения L-карнитина может выражаться в виде местной аллергической реакции. Отека слизистой оболочки носовых ходов, красноты, болевого синдрома, отека конъюнктива глаза, боли и понижение слуха из-за нарушения дренажной системы евстахиевой трубы, отека верхних дыхательных путей, одышки, приступа астмы, головной боли, посыпания на кожных покровах с преимущественной локализацией на локсевых сгибах и животе, стоматита. Существует... Опасность возникновения перекрестной аллергии в анамнезии, в которых наблюдалась повышенная чувствительность к молоку, белку и яйцам. В таких случаях реакции могут быть более тяжелыми в виде анафилактического шока. Передозировка препаратов с l явление редкое, чаще возникает синдром отмены у спортсменов, длительно принимающих добавку в высоких дозах. После отмены в организме нарушается выработка собственного карнитина, поэтому рекомендуется курсовой прием. Симптомы: вред от избытка L-карнитина проявляется симптомами, повышенным выделением пота, неприятным рыбным запахом изо рта, физиологических выделений, повышенной возбудимостью нервной системы, раздражительностью, нарушением сна, диспепсическими проявлениями, тошнотой, рвотой, больми в желудке, жидким стулом, тихордией, увеличением артериального давления, гипертермией, последствия, передозировки, нарушение сердечной деятельности, атеросклероз, сосудов, появление судорожного синдрома, набор массы тело вследствие нарушения пищевого поведения, нервные расстройства, нарушение синтеза собственного L-карнитина. Причин, по которым может быть нанесен вред избытком L-карнитина несколько высокой концентрации препарата, может возникнуть при однократном приеме большого количества добавки. В такие ситуации попадают маленькие дети, не понимающие опасности. Вторая причина – длительное применение в высоких дозах, в результате чего возникает накопительный эффект. Тем, кто не занимается спортом, рекомендуют прием не более 2 граммов в день. При активных тренировках допускается употребление от 3 до 6 граммов в день. Важно, прием более 6 граммов в сутки может привести к передозировке. В случаях острого отравления препаратам необходимо принять следующие меры. Промыть желудок большим количеством теплой воды. Вызвать рвоту нажатием на корень языка. Дать адсорбирующие вещества. Обратиться за помощью в медицинские учреждения. В качестве профилактического мероприятия необходимо обеспечить правильные условия хранения лекарств в доме, где есть маленькие дети. Доступ к препаратам должен быть ограничен. При избытке, возникшем из-за длительного приема высоких доз, необходимо прекратить прием препарата, ограничить употребление белка, обратиться за консультацией к специалисту. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, нужно соблюдать рекомендации специалистов по дозам применяемого средства Внимательно следите за сроками годности и условиями хранения препаратов Перед использованием изучайте инструкцию по его применению Существует много спорных мнений об эффективности препаратов, содержащих L-карнитин Одни признают, что в качестве дополнительного стимулирования процессов обмена веществ он эффективен Другие отрицают его полезные свойства. Если у вас был опыт применения L-карнитина, делитесь своим мнением. Полезные свойства вещества не ограничиваются воздействием на массу тела. Это и стимулирование интеллектуальной активности, и усиление работы иммунной системы, и окисление жиров, и помощь в выведении токсинов в печенью. Для того, чтобы прием этой добавки приносил пользу, необходимо обязательно консультироваться с врачом перед его применением.